Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади, представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Водолей. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом пятом доме в знаке Близнецы. Это сфера творчества, радости, удовольствия, веселья и детей, а также удачи. Затмение в этом секторе может указывать на рождение нового творческого проекта, в котором вы станете ключевой фигурой, творцом. Это может быть любовный роман или курс лекций. Мастерская или спортивные соревнования не имеет значения. Любое проявление вашей индивидуальности на деле, демонстрация ее через ваш труд миру. Сюда же попадают праздники и соревнования. Вселенная подготовила вам много развлечений на декабрь. А также тенденции этого периода будут проявлять себя до следующего сезона затмений. А может быть, дело касается детей, появления ребенка в семье или перемены, связанные с детьми. Кроме того, может измениться ваше общественное положение, коллектив, широкий круг общения, повысится ваша активность в социуме, интернете. Марс, планета активности и силы, движется по вашему третьему дому. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Увеличивается поток информации, о а ваши идеи, разработки и проекты в целом воспринимаются окружающими наилучшим образом. Успех ждет тех, кто занят литературным творчеством, дизайном, искусством, ремеслами и деловыми проектами. Физическая активность, любые средства самовыражения, особенно во второй половине декабря, помогают воплотить свои идеи в реальность. Повышается ваша интеллектуальная активность. Вы становитесь более динамичными. В это время вам приходится много двигаться, разъезжать, заниматься несколькими делами сразу. Вы можете оказаться вовлеченными в решение проблем знакомых, друзей, близких родственников. Или же привлечь их к своим делам. Подходящее время для того, чтобы активно использовать свои старые связи и находить новые. В этот период проверяются на практике, внедряются новые идеи. Происходит активный поиск информации. Марс движется по углу и строит гармоничный аспект к вашему Солнцу. Во второй половине декабря для вас складываются наилучшие обстоятельства для реализации своих целей. Воспользуйтесь нынешними возможностями. Ваши действия в конце концов приведут к успеху в вашей карьере или принесут признание вашей индивидуальности и таланту. Не упускайте случай продемонстрировать свой талант преданность своему делу отстаивайте свои принципы процесс достижения целей может быть связан с мужчинами в ситуациях соперничества чаще всего вы оказываетесь победителем успех вероятен для водолеев если они не сидят на месте, не сидят сложа руки. Это означает, что вам необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь. Венера движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. Это ваш символический десятый дом, сфера карьеры и социального статуса. Приносит удачу в дела 10-го дома. Возможно, продвижение в карьере или же вас внесут в список претендентов на определенную должность. Как ситуация дальше будет развиваться, зависит от вашей осознанности, стремлений и способности строить партнерские взаимоотношения. Вы оказываетесь в центре внимания, независимо от того, хотите вы этого или нет. А это значит, что окружающие заметят как ваши таланты и обаяния, так и негативные качества вашего характера, которые в этот период скрыть невозможно. Кроме того, этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную со старшими членами семьи, начальством и представителями власти. Взаимоотношения с женщинами в этот период заметно повлияют на ваше будущее. Кроме того, есть шанс, что ваш союзник, супруг или партнер получит признание и продвижение. Поможет вам во всем этом правильно подобранный имидж, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. В этот период личные и даже любовные дела могут повлиять на профессиональную деятельность. И наоборот, очень хорошее время для людей, занятых в сфере искусства, моды, развлечений. Возможен служебный роман, любовная связь с начальником, известным или высокопоставленным лицом. Встреча может произойти при исполнении своих должностных обязанностей и повлиять на дальнейшую карьеру. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца, имеет статус изгнания в вашем 11 доме. Это астрологический дом исполнения желаний, сфера друзей и единомышленников. Воодушевление, позитивное настроение, вера в лучшее способствуют гармоничному общению, притягивают к вам людей. С вами хотят обсуждать проекты, доверяют вашему опыту, Людей подкупает ваша способность смотреть на мир совершенно под другим углом. Хорошее время для собраний, создания сообществ по интересам, групповых дискуссий. 12 декабря белая луна входит в знак Стрельца в ваш символический одиннадцатый дом. И будет здесь до 12 июля 2021 года. Вас посещают мысли о светлом будущем. Может произойти какое-то важное научное событие участие в нем, что в результате становится фундаментом для нового долгосрочного периода. Международные отношения, встречи, даже просто онлайн-конференции помогут вам проявить себя с наилучшей стороны, обрести новых друзей и единомышленников. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем 11 доме. В этот период вы можете не понимать перспектив, сомневаться в целесообразности своей работы. Некоторые из ваших друзей или те, кого вы считали друзьями, уходят из вашей жизни. Обнаруживается, кто действительно вам друг, а кто просто потребитель. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в 11 доме, способствует преобразованию дружеских отношений в любовные и наоборот. С друзьями устанавливаются теплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей. Может возникнуть любовь к спонсору или другому благодетелю, который дает деньги на какой-либо проект или для продвижения изобретений. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие устремления. В этот период вы становитесь душой сообщества. От вас во многом зависит мир и гармония в отношениях с его представителями. Хотя это могут быть просто посиделки с друзьями, общие развлечения или встречи с женщиной, которая станет единомышленником и другом возможен небольшой доход через друзей или через совместную работу. Сатурн, ваш второй управитель после Урана, переходит в знак Водолея 17 декабря, где соединяется с Юпитером в вашем символическом первом доме 21 декабря и начинается новый 20-летний период. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. И это будет связано именно с вашими интересами. 21 декабря день зимнего солнцестояния. В солнце переходит знак Козерога в ваш 12 дом. Также в этот день Меркурий переходит знак Козерога в ваш 12 дом. Период благоприятен для тайной деятельности. Например, вы пишете книгу или занимаетесь научными исследованиями. Но до поры до времени никому об этом не говорите возможно тайные переговоры встречи переписка хотя в этот период могут быть и тайные встречи любовная переписка тщательно скрываемая от других если вы не будете афишировать свои интересы то с большей долей вероятности добьетесь успеха 30 декабря Полнолуние в раке в вашем символическом шестом доме в 5.28 по киевскому времени. Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью. Вы сможете изменить режим питания в лучшую сторону. Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно.